Здравствуйте, меня зовут Эля. Я поучаствовала в программе Настя Ясная жизнь. Пришла с запросом, в принципе, который которым мы знали с ней очень давно, но пришло время его проработать. И так как Настя разработала сама эту программу, конечно, я ей доверяю на сто процентов, я не могла не, не, не пройти эту, эту программу. Запрос был сложный, это личные отношения. Год мы с ней ковыряли, просто обсуждали все а, на поверхности. А когда я зашла к ней на программу, я уже, мы уже начали прорабатывать все изнутри. И вылезли такие вещи, от которых мурашки по коже они до сих пор. То есть вылезли мужчины из такой глубины. Во-первых, мы пообщаться с моим, со своим папой, с которым уже не виделась очень много лет выяснить с ним отношения и копаться, еще, ну короче, в итоге из меня вышли пообщаться с моим там, бывшим мужем, а это дорогого стоит, потому что мы с ним не общаемся вовсе, и э, проработать маленького мальчика, который живет всегда со мной, рядом со мной, и его отношение к моей жизни понять, он мне никогда об этом не скажет, он может только догадываться, но он никогда не изъяснится, а тут все вышло наружу, все вышло и, и, и разложилось по полочкам. Теперь предстоит огромная работа, потому что это информация, которая вышла наружу, ее теперь стоит прорабатывать, обрабатывать и что-то с ней делать. То есть нужно работать над собой. Ключи как бы подобрали. Вытащили все, разъяснили. Теперь остается дело за малым, за, за мной. Это все дело наладить, уладить и открыться для новых отношений. Так что всем рекомендую. Настя, умничка, она копает очень глубоко, достает изнутри все. То есть у меня вышло три слоя. Сколько у вас выйдет, это. Ну, это никому не известно, поэтому идите, копайтесь, Настя будет копать очень глубоко. Всем спасибо, пока!